Гелай Малышев, здравствуйте. Сегодняшняя тема Ваша жизнь сцена. Я наблюдаю за людьми и наблюдаю за собой. Я обратил внимание на очень интересную, любопытную, закономерную вещь. Мы остаемся самим собой лишь тогда, когда мы остаемся сами собой наедине. Мы похожи на самих себя, когда мы находимся в кругу семьи. Вот мы настоящие, когда мы дома. Мы настоящие, когда нам страшно. И мы настоящие, когда нам хорошо, когда мы счастливы. А теперь вспомните, какие вы, когда вы выходите, так сказать, в люди. Перед этим вы прихорашиваетесь, подходите к зеркалу, одеваетесь, собираете вещи с собой. Постепенно спускаетесь по подъезду либо по ступеням, и вот, подходите к той двери которая открывает окно в мир. И тут мы меняемся. Тут мы одеваем маски, одеваем очки, поправляем прическу, берем в руки телефон, желая его показать, либо ключи от автомобиля, либо борсетку, сумку, что угодно. Мы начинаем, попросту говоря, играть свою роль. Вот здесь заканчивается наше «Я». Здесь заканчивается наша непринужденность и естественность. Мы включаем в себе некого актера. Подумайте, ведь это действительно так и есть. Мы идем, если мы одеваем солнцезащитные очки, как это удобно. Это не просто скрывает нас от солнца. Это скрывает наши взгляды. Теперь мы спокойно можем осматривать кого-то с головы до ног. Теперь мы спокойно можем наблюдать и вставлять свой взгляд в любую точку, смотреть куда угодно, в глаза, в запрещенные места, которые неприлично смотреть без очков. Верно? Мы человека буквально обыладываем с головы до ног под солнцезащитными степами. Мы очень сильно зависимы от других взглядов. Мы идем по дороге с семьей или сами, обязательно смотрим, как... Мы выглядим со стороны, ловим свое отражение в зеркалах, в витринах, в проезжащих автомобилях, в двух стеклах. Мы везде играем роль, стараемся соответствовать не самому себе, а обществу, в котором мы живем, той массе, которую называют социумом. Вот мы на сцене, и мы становимся одним из миллионов не зрителей, а Таких же, как вы, актеров. По сути, мы на улице, где бы мы ни находились, ходя по магазинам, гуляя в парке, мы не отдыхаем. Мы красуемся, мы рисуемся, мы напрягаемся, наоборот. Отдыха в этом нет никакого, поскольку мы пытаемся красиво выглядеть каждую минуту. Что-то в ком-то увидеть, что-то в ком-то подметить, раскритиковать. Обязательно смотрим за собой, смотрим за тем, как смотрят за нами. Это труд, адский невыносимый труд. Люди, по сути, не отдыхают, они мучаются. Они перестают быть самим собой, перестают быть теми, кем были дома, на работе, в сложных ситуациях. Мы играем роль, мы играем не свою роль, мы на себя не похожи. По сути, мы выходим на улицу просто покрасоваться, посмотреть друг на друга, показать себя кому-то позавиду, перед кем-то похвастать, чем-то, собой, либо какими-то вещами, своими некими никому ненужными достижениями. Телефонами, ключами, обувью, одеждой, очками, прической, фигурой, женами, мужьями, автомобилями, квартирами. Понимаете, как мы живем? Собственно, ради понтов. Так оно и есть, с этим очень трудно поспорить. Когда мы находимся в окружении людей, знакомых или нет, мы перестаем быть собой, мы даже не живем. Мы одеваем маску и под этой маской. Корчимся иногда от боли, от зависти, от злости. Это не жизнь, это мучение. Подумайте над этим. Подумайте над тем, как себя изменить. Как наконец выйти на улицу, отдыхая, не обращая внимания на то, как выглядят люди, не оценивать их, не критиковать их, не особо относиться критично к себе и к тем спутникам, которые с вами рядом находятся, к детям, либо к супругу. Попытайтесь действительно отдохнуть и душой, и телом. Старайтесь, конечно, выглядеть прилично, но на этом все. Ничего не подчеркивайте, ничего не ретушируйте. Будьте самим собой, действительно отдыхайте. Попытайтесь просто пройтись по улице, не обращая внимания на людей, улыбайтесь любому взгляду встреч. Не оценивайте, не завидуйте, не разглядывайте никому не нужные цацкие безделушки, не хвастайтесь своими. Это разве жизнь, это сцена, на которой вы рано или поздно споткнетесь, рано или поздно вы поймете, что эта роль не ваша, она вам не нужна, вам нужно жить, а не играть. Просто отдыхайте, просто радуйте солнце погоде, людям, с которыми вы отдыхаете, небу, солнцу, звездам. Побудьте чуточку ребенком, которому наплевать на мнение окружающих, на их взгляды, завистливы или не очень. Ни с кем, ничем не пытайтесь манипулировать, не старайтесь кого-то восхитить, либо заставить, чтобы вам завидовали. Это глупо. В этом есть часть греха, часть неопытности. Души — часть это показатель того, что вы еще не зрелы, в каком бы возрасте вы ни находились. Просто подумайте над этим. Это очень важный жизненный аспект, на который мы никогда не обращаем внимания, поскольку действительно дома мы настоящие и живые, а на улице — искусственные и мертвые. На этом все. Берегите себя. Подписывайтесь на канал и оценивайте видео.